Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рис с красной рыбой по-ирански. Для этого нам понадобится рис, чечевица, морковь, оливковое масло, красная рыба, лук, картофель, изюм, кориандр, кумин, красный перец, черный перец, мускатный орех, гвоздика, кардамон, тмин, куркума, корица, корчица-зерны, и все соль. Готовить мы будем с вами это все в мультиварке. Наливаем оливковое масло и разогреваем его. Обжариваем лук до золотистого цвета. Добавляем кубиками нарезанную морковь и специи. Все перемешиваем. Добавляем кусочки красной рыбы. Обжариваем их буквально одну минутку. Добавляем наш изюм. Перемешиваем. Далее кладем картофель. На слой картофеля засыпаем рис. На слой риса чечевицу. Чечевица у меня была замочена заранее на один час, чтобы приготовилась быстрее. Заливаем водой из чайника воду на один сантиметр выше чечевицы переводим мультиварку в режим быстрая готовка у меня она под давлением поэтому ставлю на 10 минут Вот у нас получилось такое замечательное блюдо. Приятного аппетита!